Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и вот наконец-то на канале тестирование новенькой платы под 10 поколение интелов. Будем говорить о достаточно редкой малышке Z490 Phantom Gaming ITX-TB3 от компании SROG. На которую пока лично я не нашел ни одного приличного обзора в русскоязычной части интернета, так что можно сказать, что это некий эксклюзив. Данная плата, как вы видите, в формате mini-ITX очень компактная, но не дайте себя смутить, ее функционал на сантиметр квадратный текстолита просто зашкаливает. Его подобные платы используются для создания компактных ПК и к ним предъявляются более жесткие требования по габаритам и размещению элементов, чем нежели к большеформатным платам. Я честно скажу, что с mini-ITX я почти не работал, поэтому самому было дико интересно на нее взглянуть. Начнем пожалуй с ее систему питания и охлаждения. Она тут устроена на базе 12 канального контроллера ASL 69269, но весь его потенциал не задействуется, он работает используя лишь 9 каналов в режиме 6 плюс 3, то есть 6 фаз на процессор, 3 на все остальное, то есть на видеоядро и систему памяти SA и CIO. Удвоение или распараллеливание фаз или цепей тут нет, и контроллер управляет напрямую шестью мосфетами, точнее пауэрстейджами ASL-99-390 и тремя ASL-99-227. Первые рассчитаны на максимальную силу тока в 90 ампер и используются для питания процессора. Вторые рассчитаны на 60 ампер и используются на все остальное. Для сравнения, конкуренты в лице Gigabyte MSI предлагают систему питания по формуле 8 плюс 1 и 8 плюс 2 на почти такой же компонентной базе. У Asus, как и обычно, все несколько хуже, так что тут Asrock выглядит, скажем так, среднячком. С охлаждением у данной платы тоже все хорошо. Верхние мосфеты и дросселя охлаждаются за счет вот такого вот высокого радиатора с вентилятором. Вентилятор, к слову, работает на скорости до, подумайте только, 10 тысяч оборотов. Да, это очень шумно и гудит он на такой скорости, будь здоров. Однако уже на 7 тысячах оборотов становится почти бесшумным. Хотя я думаю, что даже на меньших скоростях он все равно будет справляться со своей задачей и очень даже хорошо охлаждать. Левая же часть VRM охлаждается, а также радиатором с аналогичным встроенным в кожух вентилятором, но этот радиатор уже в свою очередь соединен с помощью тепловой трубки с радиатором чипсета. Радиатор чипсета в свою очередь соединен с радиатором вот такой вот интересной платы расширения короче, замкнутый круг из соединенных радиаторов. Данная плата расширения рассчитана под слот Soudim, да, как у оперативной памяти на ноутбуках, и она позволяет, сохраняя небольшие габариты самой платы, расширить ее функционал. Она имеет один разъем под M2-накопитель с радиатором и два дополнительных разъема SATA для подключения жестких дисков. Плюс на ней есть колодка под USB 2.0 для подключения разъемов передней панели, картрейзеров, помп водянок и прочего. Выглядит очень даже интересно. Ну и минусы у данного решения, как вы понимаете, тоже есть. Во-первых, плата расширения очень близко контактирует с разъемом PCI-Express X16 под видеокарту. Так что если у видеокарты сверху будет какой-то толстый бэкплейт, то есть очень большой шанс, что они будут конфликтовать. Однако в мини корпусах обычно видеокарты используют через гибкий переходник, то бишь райзер, так что этот минус не столь критичен. А вот второй минус куда более серьезный, попытка выйти из рамок увеличения размеров в двухмерной плоскости в сторону трехмерной это хорошая идея но только как идея ибо тут уже начинаются конфликты с охлаждением центрального процессора мне удалось примостить мой nokta d15 с одним вентилятором который по размерам как вся плата вместе взятая но его вентилятор и радиатор вплотную прилегает к разъемам SATA и колодке USB 2.0 на плате расширения конечно маловероятно что кому-то в мини пк придет в голову пихать в корпус Noctua, или при наличии м2 разъемов и сато на самой плате подключать SATA разъемы сюда но если придется то его ждет не очень приятный сюрприз но кулеры бывают разные и вполне вероятно, что плата расширения может иметь конфликты с другим воздушным охлаждением. К слову, такая же байда происходит и с некоторыми водянками типа кракина где с радиаторами платы конфликтуют уже кабели подключения помпы водянки. Причем хотелось бы отметить, что ввиду размещения разъема SO-DIMM и соответственно изменения расположения радиатора чипсета, снятие платы расширения по сути никак ситуацию с совместимостью с тем же кракеном не улучшит поэтому этот момент тоже стоит учитывать ну и третий самый важный как по мне минус если вы взглянете на конкурентов то увидите что они как-то смогли разместить и 4 sata и m2 и usb 2.0 колодку на теле самой платы без всяких расширялок да понятно, что у других вендоров М2 находится поверх радиатора чипсита, и он будет греться значительно сильнее, чем у Осрока. Но решая эту проблему, жертвовать при этом совместимостью с кулерами, как по мне, явно не выход, поэтому идея хорошая, а вот исполнение несколько подкачало. На теле же самой платы, как я и сказал, есть два своих SATA порта и также один M.2 разъем сзади платы. Тоже традиционная для мини-плат фишка. Есть также и колодка USB 3.0 для подключения разъемов передней панели. А вот колодку USB 3.0 второго поколения для подключения USB Type-C на передней панели корпуса почему-то не добавили. Хотя у конкурентов она есть почти на всех платах. Что касается остальной компоновки, то есть три разъема под вентиляторы и два разъема под подсветку на 12,5 вольт соответственно, задняя панель платы также изобилуют ништяками, дисплей дисплейпорт, HDMI, разъем под выносную Wi-Fi антенну, старичок PC пополам, кнопка для сброса биоса, кстати работает она отлично, целых 5 USB разъемов версии 3.2 и 1 USB Type-C, ну и конечно же сети звук. Отмечу к слову, что как и на ряде, срока, который мы рассматривали до этого, тут стоит не просто USB Type-C, а разъем Thunderbolt 3.0, что придется по вкусу тем, кто использует соответствующую периферию, то бишь профессиональные звуковые карты, аудиоинтерфейсы, док-станции и прочее. Wi-fi тут к слову шестой версии, но ну, а Bluetooth 5, в общем последнее, что есть сейчас на рынке. Больше рассказать про внешнюю сторону почти что нечего, поэтому давайте уже установим новенькие 10600 k и оперативную память и посмотрим, что из этого получится. Итак, процессор. Его разгон не вызвал никаких проблем, 5 ГГц покорились с напряжением 1.34 вольта, 5.1 с напряжением 1.37. Температуры при этом оставались в норме и после часового прогона Аиды температуры в РМ были в районе где-то 50-55 градусов. Так что в этом плане охлаждение справляется на ура, во всяком случае с данным процессором. Изучая плату, я наткнулся на тест ее VRM на 10900K в разгоне в сравнении с конкурентами, и как вы видите, она не сильно-то отстает. Да и по рабочим напряжениям все в целом аналогично тому же MSI или, скажем, asus что ж до памяти, то поскольку плата оснащена лишь двумя разъемами под оперативку, то в теории обладает лучшим разгонным потенциалом, ибо лишена проблемы с выбором топологии. На практике это подтвердилось. Моя память на чипах Hynix Jedi, которые максимально обычно брала на всех платах в лучшем случае 4000 МГц с таймингами 16-20-20-28, тут смогла взять 400 с таймингами 17-21-21. 30. На 4200 она тоже запускалась и работала, но добиться стопроцентной стабильности из-за наличия некоторых единичных ошибок к сожалению не удалось. Интересные изменения по поводу памяти предлагает нам и BIOS платы. Во-первых, появились настройки для XMP профиля. Если он вдруг не запускается по каким-то причинам, то можно активировать автоподстройку, которая в теории должна скорректировать тайминги, чтобы все-таки она запустилась и заработала. Насколько это все будет актуально на практике, никто не знает, но такая функция присутствует. Также есть автоматическая оптимизация и в меню таймингов. Нет, не подумайте, конечно, автонастройка была и раньше, были механизмы так называемого обучения, но теперь вы можете регулировать все это дело вручную. Причем авторегулировку можно выставить для разных групп таймингов, то есть можно работать с основными таймингами руками, а субтайминги доверить материнке. Или наоборот не доверять, то есть ограничить ее вмешательство. Но на практике, как показал лично мой опыт, автонастройка очень неплохо справляется со своими задачами. Многие третичные субтайминги она выставила просто идеально и сделать лучше руками не получалось. Но, конечно, человека полностью она не заменит. Также в BIOSе, начиная с версии 1.3, появилась очень интересная фича. Помните, в 2016 году была тема, когда Asrock одним из первых добавил в свои платы на Z170 поддержку разгона процессоров без индекса K? Тогда эту тему Intel быстро замяли и ввели на это дело запрет, но Asrock нашли обходной путь, придумав функцию Base Frequency Boost. Нет, она ничего не разгоняет, но существенно влияет на механизм работы процесса, если сказать простыми словами, то при сильных нагрузках процессор обычно работает короткое время в режиме турбобуста с высокими частотами, а затем частота опускается до базовой с лимитом по потреблению энергии обычно где-то в 65 Вт. Этот лимит называется лимитом PL1. Активация же Base Frequency Boost при достаточном охлаждении процессора позволяет повысить лимит по потреблению, то есть лимит PL1 вплоть до 125 ватт и снять тем самым ограничение с процессора, за счет чего тот начинает работать на большей базовой частоте. На том же 10600 без кей все ядра работают обычно на 3.3-3.5 с включенной функцией нам обещают где-то 4.05. К сожалению в рамках процессоров с индексом k данная функция по сути своей скрыта и не активна, но даже нам добавили возможность управления как лимитами pl1 и pl2, так и временем нахождения в состоянии pl2, то бишь тау. Да и в целом дали возможность настройки частоты напряжений в зависимости от числа задействованных ядер. Короче, функционал очень даже расширили. В остальном же биос стал как-то поприятнее. Расположение меню и функции стало несколько логичнее, ну и мелкие изменения по функциям, как я и сказал, были сделаны. Так что тут придраться не к чему. Есть и полноценный Easy Mod, что срока было не на всех платах, я бы сказал, что ребята явно не торопились при создании и выпустили далеко не сырой продукт в плане биоса, вот как-то так. Давайте теперь подведем итоги. Из плюсов платы я отмечу в первую очередь хорошую систему питания. Это вам не Asus. Во-вторых, холодный VRM, причем в отличие от конкурентов, тут почти все охлаждение активное и сделано не как например у MSI, где вентилятор обдувает тупо тепловую трубку, а действительно с умом, вентиляторы обдувают радиаторы, радиаторы соединены тепловой трубкой, все в принципе идеально. Поэтому если вы все это дело будете собирать в мини-корпусе, в котором будут какие-то проблемы с обдувом компонентов а со счет стандартных вентиляторов, то в принципе наличие активного охлаждения на ВРМ может улучшить эту ситуацию. В-третьих я отмечу отличный разгон памяти, правда сложно судить, заслуга ли это платы ее биоса или просто двух слотов для оперативки, но факт остается фактом. Ну и также наличие Thunderbolt 3.0 для профессиональных задач, наличие функции BFB для разгона процессоров без индекса Key, OK, наличие функции оптимизации тайминга в биосе, все это действительно полезно. Из минусов. Во-первых, нет колодки для подключения USB Type-C, видимо, в связи с наличием разъема Type-C Thunderbolt сзади платы. Но одно, как по мне, не должно лишать нас другого, поэтому тут выбор разработчиков не совсем понятен. Во-вторых, плата расширения может конфликтовать с вашей системой охлаждения процессора и или видеокартой, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Достаточно большая высота платы, во многом за счет самой этой платы расширения, также может быть проблемой, которую нужно учитывать при сборке мини-ПК. Ну и напоследок, наверное, цена, пусть и не несущественна, но все же она выше, чем у конкурентов, примерно на 20 евро. Ценник на плату начинается в районе 21 тысячи рублей за рубежом, у нас где-то от 24-25. Что же я могу сказать от себя? Nesrock всегда слыла своим особым подходом к продукту, который не был похож на конкурентов. Некоторые фишки типа разгона нон-кей процессоров просто революционные и действительно удачные. Использование же платы расширения в формате SODIM решение очень интересное. Однако, как показала практика, оно оказалось не очень удачным в исполнении, вызвав рост себестоимости, проблемы с совместимостью, и это при почти полном отсутствии отличий Функционали от своих конкурентов. Однако в остальном плата явно не хуже конкурентов, а наличие Сандерболта делает ее соблазнительной среди мини-плат на Z490 для разного рода энтузиастов, которым нужен этот самый Сандерболт. Вот как-то так. Ну а с вами как всегда был Белыч, если вы решите прикупить себе процессор 10-го поколения или материнскую плату под него, то в описании под роликом я оставлю ссылки на наиболее интересные, на мой взгляд, процессоры из данного поколения и также ссылки на лучшие, на мой взгляд, материнские платы на чипсете Z490 под разгон. Все ссылки будут в довольно известном магазине CityLink, который имеет филиалы в большинстве городов нашей необъятной страны, Нашей необъятной страны, так что если интересно, то загляните, посмотрите, сравните цены. Ну а если что-то понравится, то конечно же приобретайте. Ну у меня на этом все, друзья. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокол, чтобы получать уведомления о новых выходящих видео. Всем еще раз удачи и до новых встреч, дорогие друзья.